Всем привет! Вы на канале Тимур и Чтим ПРО. И сегодня мы будем выделять углекислый газ. Итак, что нам для этого понадобится? Кода, лимонная кислота, немного воды, черная ложка и баночка, в которой мы все это будем смешивать. Берем соду, накладываем немножечко соды, чуть меньше половины чайной ложки, берем лимонную кислоту, примерно столько же, может быть чуть меньше. Теперь берем воды и буквально 2 миллилитра наливаем в банку с солью и с лимонной кислотой. Наше видео заканчивается. Вы были на канале Тимур и Чтим ПРО. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До скорой встречи!